Beautiful boy. Beautiful girl. Thank you. Thank Ах, oh. ah, oh, я ничего не знаю. Понимаю. <laughs> <laughs> А он ни я не понимает. Э, души не Ты думал, что я не понимаю? Ну, понял. Да, <связываю> <хорошо>. <связываю> да, не понял. Смех! Да, хорошо, но мне нормально вс. Я очень хочу. Блин, ты идёшь, Боже, а как ты Это же сложно. <связываю> да, я знаю, очень сложно, но я учила умский язык дома один год. Очень хорошо получается, Да, реально, кстати, я даже не подумал, что ты знаешь русский. Не переключайся. Нет. А корейский сложный? Почему он почему не, почему не спросил меня про первый? При что? Если я говорю по-русски, да или нет. Просто знаешь, мы привыкли, что никто не разговаривает по-русски. Мы тебя первого встретили, кто именно знает русский язык. Серьезно? Да. Потому что там, короче, корейцы, там, первых там один, один Нет, два, нет. Два, два, два, два. Но я не корейский, да? Я индонезийский. А? Но все равно хорошо. Ты очень красивая. Ты тоже Спасибо. красивая. Милая. Очень. Спасибо. А как.. А, Тебя зовут? Настя. Меня зовут Алиса. Настя. Алеша. Алиса. Алиса. Ну, можно сказать Элис. Элис. О. Сколько тебе лет? Потому что ты очень молодо выглядишь, и мне кажется, ты вот, скажешь 24, 24 года тебе. Нет? Тебе не 24? очень старож. Um... Ну, просто знаешь, Типа азиаты, они очень хорошо сохраняются, но не и азиат, но кофе, да, да, правда, правда, но, ээээ, я бы тут. 21 Ходик, ты был молоденький, не то что я, выгляжу до 45, выгляжу старше или мало же, моложе, моложе